Всем добрый день! Приближается дата нашего долгожданного бронзового форума Easy Business Community, который уже состоится совсем скоро, 29, 30, 31 октября в живописной Турции, в Анталии. Этот форум для участников с рангом бронза и выше. И в этом октябре вас ждет просто уникальное мероприятие, потому что на нем будут присутствовать топ-спикеры нашего сообщества – Татьяна Войтович, Светлана Белоус, Алексей Бессонов, будут присутствовать производители с нашего маркетплейса, конечно же, будут основатели сообщества, и мы готовим для вас специального гостя, который пришел к нам в гости сегодня, с которым мы обязательно поговорим о том, что нас ждет на мероприятии. Это человек, любовь к жизни мотивация которого вдохновляет тысячи людей миру и никого не оставляет равнодушными мультикационный спикер посетивший со своими выступлениями многие страны европы и снг россию 30 штатов сша Индио, предприниматель и общественный деятель, семенин и отец четверых детей, благотворитель и учредитель фонда помощи детям, мастер спорта, многократный рекордсмен мира и Европы, член национальной паралимпийской сборной по плаванию, факелоносец и звездный посол вторых европейских игр, обладатель многочисленных званий и наград Алексей Талай. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Неужели это все про меня? Вау! Вот это жизнь. Алексей, для нас это большая радость, что вы сможете приехать к нам на мероприятие. Ваша биография, она вызывает, конечно же, огромное уважение и восхищение. Мы очень ждем этого события, ждем вашего выступления. Но расскажите, пожалуйста, конечно, вкратце про вашу историю жизни. Спасибо большое. Для меня большая честь быть с вами на этом грандиозном мероприятии. Это, во-первых, конечно же, у меня есть что сказать. Вот то, что вы озвучили, те какие-то звания, регалии, заслуги, это все давалось не просто так, а за всем этим, естественно, невероятный жизненный опыт. Меня всячески жизнь подвигала, жизнь, да, тире, Всевышний, Господь, Вселенский разум, как ни назови. Меня двигали вот в это направление, в спикерство. Я вам честно скажу, я всячески сопротивлялся в Соединенных Штатах, когда пошли мои тренинги и я выступал там для всех executive directors, например, штата Техас, когда я выступал там для различных ассоциаций и торговых палат. Да, я тем не менее думал, что а это вот временно, основной мой бизнес он там, в Беларуси он где-то. В России это там какие-то технологии, продвижения и так далее, но я понял одно, особенно вот за последние несколько лет, что тот мой опыт, он, он востребован опыт, когда человек что-то осознал, очень важное, да, совершенно по-другому начинает жизнь и вот это происходящее вокруг него начинает фонтанировать. Это очень важно. Не просто доживать, а именно жить. Жизнь, она сама по себе уникальное событие, да, вселенского масштаба. И поэтому огромное счастье, когда благодаря опыту не только моему, да, это опыт всей моей семьи, это выживать в экстремальных ситуациях, да, видеть позитив э, в ласковом солнышке и в улыбке твоего ребенка это все будет, и я так скажу, это будет вынос мозга. Вынос мозга, почему? Ну, так стали говорить после моих тренингов. Люди мне в социальных сетях пишут, поэтому я взял на вооружение вот такую характеристику. Расскажите, вот вы такую фразу сказали, да, не, не выживать, а вот действительно жить. Расскажите, как вот вы находите в себе вот силы, вдохновления, именно вот жить и наслаждаться жизнью. И вы сегодня, вот, пример просто тысячи людей, просто настолько мотивируете и прививаете вот эту вот любовь. Как вам это все удается? Дорогие мои, ну... Часто на моих мероприятиях звучит такая фраза, неужели нам нужны оторванные ноги и руки, неужели нам нужна онкология, неужели нам нужны войны, катастрофы, потрясения, чтобы начинать ценить то, что имеешь уже сейчас. Ценить вот этот вздох, ценить просто каждый день. Почему вот часто на моих рекламных вот в городах плакатах, билбордах, встречается такая фраза «Каждый день для меня бонус». Каждый день для меня это бонус, это подарок. Потому что я прекрасно понимаю, что я тогда в тот день мог остаться на том поле. Я мог умереть, меня могло не быть. Понимаете, что я имею в виду? Но я продолжаю жить. У меня появляется любимая женщина. У меня бегают, живут дети, великие шмелики. Там, эти, доски эти футбики, бассейны. Мой маленький сынок вот бегает два годика рядом со мной. Папа, папа, папа, я смотрю и, и сам себе задаю вопрос. Is it real you? Ты выжил? И это действительно ты? Вот это все вокруг тебя происходящее? И потом я вспоминаю, насколько вот, да, надо было быть, мое слово любимое, дорогие друзья, это слово адекватность надо быть адекватным, воспринимать вот эту действительность такой, какова она есть. И через вот этот жизненный, да, креду, вот этот посыл души своей, своей, жить, творить, и начинаешь действительно видеть потрясающие вещи, как Боженька каждого из нас ведет за ручку. И Он ведет нас не туда, а не вниз, а ведет туда. Лишь мы Извините, иногда вот так глаза закрываем, да? Где тут бизнес, где эти богатства? Да вот они под руками, иди, возьми. Примерно так. С вами... Конечно, даже вот когда онлайн общаешься, уже заряжаешься вот этой просто любовью, позитивом, внутренней энергии. Вы, конечно, выступали во многих странах мира, вы работали с разными аудиториями. Вот поделитесь вообще, какие эмоции да, и энергию можно получить вот во время личного присутствия на вот таких мотивационных мероприятиях? Ну, это, действительно, это такая синергия. Представляете, вот выступающий, вот идет этот поток невероятный. Да? Вообще, люди мне говорят, что, вот, как вот и вы сегодня отметили, чувствуются, да? какой-то энергетический потенциал. Ну, видимо, это так и есть, потому что в зале происходят удивительные вещи, и реакция людей, очень хочется нам потом и обняться, и еще какое-то слово друг другу сказать. Мы обязательно фотографируемся после мероприятия. Это после моего тренинга вы имеете в виду, что это еще будет вот, ну, немножечко времени, нам надо будет так да, выдохнуть, что говорится выдохнуть и вот абсорбировать тот полученный потенциал энергетический. Это переживания, да, эти эмоции, они и, я вас уверяю, они и болезни лечат, они зарождают новые да, клетки по всему телу. Когда, ну, вот человек, представляете, он живет, живет, живет и не, и не понимает, а вдруг он видит, казалось бы, простые вещи, но рассказанные вот, может быть, именно таким человеком, как я, они а вот взрыв происходит до да, вселенского масштаба, и человек потом идет вот такой с моего тренинга, да, и а там, представляете, миллиарды вот этих и всевозможных мыслей, где я сделал неправильно? где я поступил правильно, и что мне за это будет, да, и как идти дальше, вот, и достигать такие своей мечты, о которой, может быть, уже забил, забыл, да, вот, это обмен энергиями, это очень хорошо, то, что каждый раз происходит между мужчиной и женщиной, когда происходит близость, да, и мужчине нужна женская энергия, и женщина не может без мужского потенциала, представляете, что творится в зале, когда вот мы на одной волне, на одной волне, и эти волны, да, они просто вот зашкаливают. Вот что будет у нас на тренинге, и действительно, готовьтесь, я думаю, что и организаторы вы предоставите возможность задать в том числе какие-то вот частного характера вопросы, даже, может быть, анонимно я вас прошу сделать, это очень важно, когда человек, он ну, просто стесняется иногда задать очень важный для него вопрос. Поэтому мы на своих тренингах вот предоставляем возможность предварительно записать такие вопросики на бумажечках, передать их на сцену, и ведущие мне их зачитывают. Вот будет ли такая возможность, я думаю, да? Конечно, это на самом деле просто уникальная возможность, и она, конечно же, невероятно ценна, ценность большую вызывает Алексей, я просто на самом деле уже жду не дождусь и мы все ждем потому что конечно же мы сейчас просто передали какие эмоции да вот какая любовь и я думаю что конечно же такие мероприятия они действительно могут поменять просто жизнь в лучшую сторону придать мотивации больше сил и Друзья, это, конечно, будет незабываемое трансформационное путешествие, в которое мы приглашаем вас всех отправиться вместе с нами. Будет в конце октября, 29-30-31 октября для партнеров с рангом Бонза и выше в Турции. В вашем «Бэк-офисе» вы можете уже приобрести билет на мероприятие, и вы видите вообще какого масштаба, да, люди, просто, Алексей, вам огромное почтение, просто ждем, не дождемся вашего выступления, познакомиться с вами лично, у вас просто потрясающая энергия, и мы ждем у вас мероприятия, вам огромная благодарность, больших побед, я знала, вы готовитесь. Да, буквально на днях в Лондон вылетаем на чемпионат мира, и есть все шансы у нас сделать. Рекорд мира, поэтому уже в Турции я вам сообщу, как там все было. Мы вас верим, и наша любовь и поддержка с вами. Всего вам Спасибо. самого хорошего, и до встречи в Турции. Спасибо, дорогие друзья. Алексей Талай, на связи Минск, изи рули Пока.